Меня зовут пугачева наталья я психолог и преподаватель астрологии в этих маленьких видео я делаю экспресс прогноз для каждого элемента личности на 2020 год на год металлической крысы и в этом конкретно в этом видео я расскажу э, тот прогноз который э, что ожидает людей э, для янской и янской земли Если ваш элемент личности, в дне у вас стоит вот такой знак Янской и Ленинской земли, то это видео для вас. К вам в 2020 году приходит самовыражение, это металл, и деньги, это сама крыса, это вода ну можно даже сказать целая цепочка к вам приходит очень такая хорошая цепочка и в астрологии Бадзе она называется самовыражение порождающее деньги ну просто даже звучит очень мне кажется хорошо земля в китайском метафизике сам по себе элемент означает некую тайну то есть, это энергия, которая хранит в себе много тайн. И задача людей Земли в 2020 году найти в себе все эти сокровища и сделать из них что-то ценное. У вас будет много идей, которые... Я вам предлагаю монетизировать. Люди земли Ян и Земли им получат от энергии 2020 года хорошую мотивацию действовать. И это даст материальное обязательно благополучие, если вы все-таки пойдете не против, не против энергии года, а по течению. Так что не упускайте свои возможности если у людей э, земли ян появится желание заниматься тем что нравится то вот у людей инской земли как раз скорее всего будет такой проснется внутри революционер такой бунтарь то есть они захотят обратить на себя внимание могут принимать какие-то совершенно нестандартные действия вообще для янской и для Инской земли самовыражение это металл и металл это эм, это талант в первую очередь в смысле само самовыражение через металл конечно это талант это творческие составляющие какие-то в любом проявлении творчества в нашей жизни это то с каким подходом человек относится э, к своей жизни как он хочет видеть себя в этой жизни он хочет радоваться, хочет получать какие-то позитивные эмоции. Или он изначально подходит э, к тому, что э, «да, я такой, я депрессивный, я никому не нужен». То есть э, самовыражение – это э, то, как мы себя позиционируем, как мы сами себя, может быть, настраиваем и как мы действуем. То есть самовыражение, конечно же, это еще и действие. Ваша задача распорядиться этими энергиями с умом, не упускать э, возможности, не пускать все на самотек. А, желательно все, конечно, идеи, как я уже сказала, преобразовывать в деньги. Это может у вас прекрасно получиться в этом году, но с условием, что и металл, и вода полезны для вашей карты. В противном случае вы можете очень много денег потратить на свое удовольствие, на свои хобби. Ну, я согласна, что, наверное, такие периоды в жизни должны быть, когда хочется наслаждаться и транжирить деньги. Но, во всяком случае, обратите на это внимание, что, что действия могут быть необдуманные. И траты будут тогда неизбежны, траты, о которых вы можете пожалеть дальше сказать, что зачем же я так много спустил денег? Вот в 2020 году обратите на это внимание. Для женщин любой земли, хоть янской, хоть металл ян это дети. Значит, тема детей может выйти для вас на первый план. Для людей земли инь крыса это благородный человек небесной единицы то есть как только человек инский инской земли почувствовал что э, у него существует какой-то затор в делах что его идеи творческие планы вот ну как будто бы никому не интересны ему срочно нужно активировать своего благородного именно этого благородного человека небесной единицы и он придет э, и приведет к нему э, к нему помощников, которые могут поддержать э, в его начинания, которые помогут заработать ему денег. Активировать активировать активировать можно просто, то есть взять талисман крысы, поставить в день и час крысы в сектор крысы, ну сектор крысы очень легко найти, это сектор севера, вот прям четко север нужно взять и поставить в квартире туда, э, поставить крысу. Таким образом, вы активируете своего благородного. Для мужчин э, с господином дня Земля Ян и для женщин земли инь, в чьих картах есть лошадь, конечно, нужно обратить внимание на здоровье, либо просто на какое-то эмоциональное, э, такое психологическое свое состояние. Особенно э, в декабре. И в июне 2020 года а так желаю вам удачи побольше творческих планов и конечно побольше заработать денег в этом году который так хорошо вас в этом должен поддержать